Привет, друзья! Как я уже неоднократно говорил, что ролики про светофор набирают очень большое количество просмотров. К примеру, этот ролик про инструмент из светофора набрал 85 тысяч просмотров. Хоть ты не снимай вообще какие-то смысловые ролики. Ну, это, конечно, шутка. Мне более интересно, конечно, ролики про ремонты, про какие-то подделки, про прошивки. Но все-таки ролики про светофор тоже буду снимать, раз они пользуются очень большой популярностью. Да, и заодно хотелось бы ответить на такой комментарий. Каков посыл видео? Ну посыл видео таков, что если человек умеет читать комментарии, а не сразу посмотрев видео. Писать, то, возможно, в комментариях он прочитает ответы людей, у которых есть опыт использования таких инструментов. И для человека, который умеет, как говорится, рыть информацию, такой человек для себя найдет ответы в комментариях под этим видео. Ну и также я тоже буду со временем писать опыт использования этих инструментов если что-то сломается то обязательно отпишусь вот заехал в светофор очень большой привоз инструмента ну меня интересует больше конечно инструмент вот такой наборчик лопата складная многофункционально эту лопату не я себе брал это лопату себе взял друг он давно хотел такую лопату и хотел заказать с китая но в китае она даже получается дороже на наши деньги это 37 рублей белорусских. Так вот выглядит коробочка. Что входит в состав? Составная ручка, спасательный молоток, магниевый стержень, тактический нож, открывашка, свисток, топор, пила, чехол. Ну, это такой инструмент туристический, так скажем, куда-то в поход. Давайте посмотрим, кто производитель. Импортер ВРБ, частное предприятие ТД Форсаж. но они в основном инструмент импортируют. Форсаж, инструмент Бел, Минская область, Попернянский сельский совет, район Дубавляны, дом 43, кабинет 22. Ну, где-то в деревне Дуб домик видно стоит не знаю страна происхождения китай гарантия один год так вот выглядит коробочка с обратной стороны ничего нет ну и приступим с рыцами. вот что у нас внутри внутри у нас две сумочки лопата и зельна. Так, вот сама лопата, ручка алюминиевая, с такой закруткой, и в таком чехле. фирменный значок, вот сама лопата, давайте ее вскроем, сама лопата металл, ну на ощупь металл вроде бы неплохой, но... Это, конечно, покажет время. С этой стороны у нас такая она заостренная. Что-то типа топора. А с этой стороны такая вот пила. Честно, не знаю, насколько это будет функционально. И да, я снимаю эти ролики. Ребята, вы немножко тоже отписываетесь по товару, чтобы люди, у кого есть какой-то опыт, чтобы люди могли ну, определиться, брать, не брать. Как говорится, ну, нормальная вещь или ненормальная, или полный шлак, так скажем. Она тяжелая. Да, кстати, обратная резьба. Есть, как говорится, подозрение предполагает, что все таки металл будет нормально. Ну, не знаю, это не скажу. Лопату пока в сторону. И еще у нас отдельно в такой вот сумочке. еще два предмета. Этими же двумя предметами потом можно удлинять саму ручку лопаты. Это у нас нож. Нож тоже с такой пилой и с открывашкой. Единственное, читал в отзывах, ну, но оно так и есть, вот эта вот часть, это пластмасса. И насколько она будет держать, так скажем, я не знаю, сказать не могу. Я так понимаю, вот она закручивается, и мы получаем такой нож. Не знаю, насколько это будет функционально. Что есть, то есть. Так. И здесь у нас... Ну, и это магниевый стержень, я так понимаю, это кресало, чтобы высекать искру, чтобы в походе где-то разжечь огонь. И с этой стороны у нас есть такая штука, это касательный молоток, если в дороге или где-то попали в аварию, чтобы разбить стекло, я так понимаю, ну, другое предназначение. Ну, если кто-то знает, напишите в комментариях, как это еще можно применить. Так вот это все собирается, и мы можем удлинять еще саму лопату. Таким вот образом можно собрать, может быть, такой длины, померяем заодно длину в таком состоянии. Будем считать 60 сантиметров вместе с этим наконечником молотка. 60 сантиметров. Если берем отдельно лопату, одно колено, так скажем, это будет 41 с половиной сантиметр примерно. Она просто сюда вставляется. Вот таким вот образом она собирается. Здесь просто она вставляется, не закручивается. И здесь, как видим, резинки уплотнительные, чтобы не попадала вода внутрь. И мы можем сделать три колена получается такая вот вещь три колена и сейчас померим длину сколько она будет с тремя коленами тремя коленами будет 76 половиной сантиметров да еще можно сделать можно сказать кирку назад закручиваем как видим обратная резьба и вот таким вот образом это уже будет у нас как кирка. Но вещь такая серьезная, я не знаю, как она будет себя, конечно, вести, но вес приличный. Сам металл тоже вроде бы не тонкий, как видим, кстати. Померяем толщину металла здесь. Видно 2,3 мм, с виду нержавейка. Посмотрим нержавейка, нержавейка, возьмем не магнитик. И нормально берется, поэтому насчет нержавейки не знаю всего что это что-то сплав какой-то но ну, тут время покажет пока светлый потом не знаю как он будет поэтому тут думается сами и еще хотелось бы взвесить Всё взвесим весы до 5 килограмм Сейчас попробуем ровно вес у нас 1023 грамма, ну грубо говоря килограмм 20 грамм. Ну и таким образом сделан чехол, по сторонам как бы две дополнительные ручки, ну и таким образом слаживается, если где-то ложится в машине, чтобы оно занимало немного места. Ну вот, в принципе, по лопате все. Да, забыл еще одну функцию, Ее нет в описании по этой лопате. Вот как видим, какая емкость. Ну, я думаю, грамм 100 здесь будет точно. А может даже и больше. Я думаю, все поняли это предназначение. Если нет стаканчика на природе, то я думаю, это вещь тоже выручит. И такой же тоже в светофоре приобрелся органайзер машину. Потому как у меня в машине много чего валяется в багажнике. И все, она как бы беспорядка. Давно хотел такую вещь. Я тоже приобрел для себя. Такая вот сумка органайзер. Фирма Форсаж. Компания довольно известна, Но ну, это тоже Китай. производит инструмент. Все могут по-разному к нему относиться. Но я считаю, что не самое плохого качества Форсаж. Посмотрим здесь у нас что. Попробуем сфокусироваться. Так, то же самое Форсаж инструмент бел. То же самое район, только уже... Минская область. А, та же самая деревня. Деревня и какой-то домик, я так понимаю, хорошо. Шутка копят, конечно, но производство Китай. Как видим, производство тоже Китай. Такой вот органайзер. Сейчас я немножко переставлю камеру. Так вот выглядит с этой стороны. Ну, вскроем. Не будем церемониться, как говорится. На таких вот липучках снимаем липучки. Ну, можно, как говорится, как сумочка, если где-то что-то, даже куда-то в магазин отойти. Таким вот образом она разлаживается. Получается три отсека у нас. И сбоку у нас еще кармашки. Ну и с этой стороны тоже самое. Но уже с этой стороны кармашек нет. И липучки слаживаем. И получается такая вот сумочка у нас этой стороны тоже карман большой, и можно идти в магазин. Ну, где-то что-то можно положить и куда-то занести в гараж, например, или с гаража принести. Но вещь хорошая, одним словом, я, в принципе, давно хотел такую взять. Все по органайзеру, поэтому, э, нечего рассказывать по нему долго. Ну, еще пару кадров, так скажем, новый инструмент привезли, светофор, и уже пару кадров прямо с магазина я покажу пару товаров. Мне такой инструмент не надо, но просто снято в магазине, так скажем, коротко. Ну, вот, к примеру, такой вот наборчик появился, с такого раньше я не Замечал набора? Состоит из головок от 4 до 14 маленьких головки, карданчик, удлинитель, вороток Т-образный, трещотка, отвертка-вороток, переходник под шуруповерт, горовки длинные 8, 10, 12, 13, шестигранники и рожковые ключи 8 на 9, 10 на 11, 12 на 13, 14 на 15. Ну и также комплект из 20 бит. Цена 44 белорусских рубля. Также такой вот набор отверток на 65 предметов, как там написано. В него входит 6 больших отверток, 8 маленьких отверток, отверток 50 бит и отвертка бита держать. Ну, цена 27 белорусских рубля. Ну, и опять появился такой вот набор. На нем останавливаться не будем. Будет вверху ссылочка на видео по этому набору. Цена 49 белорусских рублей. И, ну, и такой набор ключей, который тоже был в прошлом видео. Размеры от 6 до 22. Цена 12 белорусских рублей. Ну, на этом все. Ребята, у кого есть опыт использования такого инструмента, не забывайте делиться в комментариях под видео. Это кому-то может очень помочь. Кто не забываем подписываться на канал. Всем крепкого здоровья, до новых встреч.